Еще раз всем добрый день. Меня зовут Максим Васюхин. Со мной сегодня Эдуард Макаев, наш пресейл-инженер. Я, собственно, продакт-менеджер по направлению IP-телефона Ялинк. И сегодня мы с вами поговорим и вам расскажем про новое решение, которое не так давно поступили у нас в продажу. Это новая серия телефонов. Вот Ялинк Т4ю и конференц-телефон CP 930W. В принципе, по ходу презентации можете задавать ваши вопросы, постараемся, по ходу, сразу на них ответить. Ну, что, тогда начнем. Начнем мы с новых телефонов. Для кого-то кто-то уже знаком с телефонами 40. 46 и 48. А, собственно, Ялинк совсем недавно обновил 4 S-серию телефонов. И теперь телефоны а, имеют индекс U. А, кроме 46 и 48 телефона, у нас появилась совершенно новая модель. Это телефон Т43U. Ну, как вы можете видеть, дизайн. Всем знакомый, ультраэлегантные телефоны. Фактически форм-фактор 46-го и 48-го U не изменились. То есть это тот, тот же корпус, но немножко изменились технические характеристики. Ну, о них сейчас подробно поговорим. И 43-й U, телефон совершенно новый, пришел на смену моделям 42-м S и 41-м S. Касательно позиционирования. Четвертая ну, серия в России была достаточно популярна. В мире, наверное, она популярна еще больше. Очень Эта серия зарекомендовала в странах Европы, в Соединенных Штатах. Ну, модель Прожила на рынке эта серия порядка трех лет. В принципе, раз в три года в среднем, два в три года э, серия телефонов обновляется. Э, старые модели уходят, приходят новые. Ну и, собственно, прошло три года. Э, Ялинг э, обновил серию T4S э, и появилась серия T4U. Э, чем 4, серия 4, 4U выделяется? В первую очередь, по своим характеристикам цена-качество, эта серия стала гораздо-гораздо привлекательнее для заказчиков, ну и для партнеров, конечно же. То есть серия 4U используется, в ней уже используется новый чипсет, который Ялинк производит самостоятельно. Чипсет этот улучшенный, используется точно такой же чипсет, как и в серии т 5 T5. T5 серия, как известно, серия самых топовых телефонов, самых мощных, и, собственно, телефоны 4-й U-серии также стали гораздо мощнее по сравнению с предыдущими. Ну и касательно цены, новые по цене гораздо-гораздо привлекательнее, чем Т 4 s Цены вы можете посмотреть рекомендованные розничные на нашем сайте apimatica.ru, сравнить по ценам и по характеристикам. В среднем на 15 процентов новые телефоны дешевле, чем старая 4S серия. Ну и на новую U-серию уже пройдены тесты на совместимость платформы X которые мы тоже а, можем вам предложить как дистрибута. Ну и кроме 3CX, а, конечно, новая серия уже прошла и с многими а, платформами и российских производителей, таких как LTEX и AGAT, например, ну и, конечно же, Мировой. А, ну, более подробно остановимся на пяти основных преимуществ, на пяти Усовершенствований. Ну, о мощном процессоре мы уже немножко поговорили. В новой серии присутствует уже два порта. Появилась технология акустик Shield. Обновленный веб-интерфейс, собственно, с новым программным обеспечением. Ну и у этой серии есть свой, появился свой мод расширения. Новый чипсет. Ну, все мы привыкли, все мы работаем с мобильными телефонами, например, и мы примерно можем оценить разницу между дорогим мобильным телефоном и Основная разница заключается в том, что в дорогих телефонах, конечно, используется хороший чипсет, более дорогой чипсет, и мы получаем более быстрый отклик, например, на наши действия, на наше нажатие на мобильном телефоне более быструю загрузку приложений, ну и в целом быс быструю работу телефона. Примерно та же история у нас с настольными телефонами. То есть благодаря новому чипсету у телефонов серии 4U улучшилось, улучшился пользовательский отклик, улучшилось выгрузки, вот, например на слайде сравнение с загрузкой 4С-серии, то есть время загрузки уменьшилось в два раза, ну и, соответственно, нет никаких зависаний, телефон работает еще быстрее, еще лучше, в принципе, так же, как и 5 серия Во всех этих трех телефонах, 46, 46, 48 и 43-ю, Теперь есть два USB-порта. Ну, во-первых, хочу обратить внимание, что раньше модули расширения подключались через разъем RJ9. Теперь модуль расширения подключается через USB. Соответственно, второй USB у нас появился вместо разъема RJ9. Ну и в этот разъем, во второй разъем USB, можно подключать не только модули расширения, конечно же, но и различные аксессуары. Теперь можно подключать до двух различных аксессуаров. Это USB-гарнитуры, USB-накопители различные. То есть с помощью USB-накопителя, например, можно на них записывать ваши разговоры, то есть вести локальную запись разговоров, один из сценариев использования. Можно подключать модули Bluetooth и Wi-Fi, они не встроены в телефон, соответственно, подключаются дополнительными модулями bt 41 и VF40 либо VF50. Ну и, конечно, модуль расширения GT43. Хочу обратить внимание, что э, при подключении модуля расширения у вас фактически второй USB не пропадает. В модуле есть также два USB порта, один мини-USB и второй USB Type-A, то есть обычный. И Второй аксессуарный можно подключить в USB-разъем модуля расширения. Acoustic Shield. собственно, Это технология, которую E-Link встраивает и во все свои новинки последние два года. И эта технология фактически является аппаратным, подавлением эха, аппаратным подав... программным, конечно, программным подавлением эха, программным подавлением фоновых, фоновых шумов. То есть телефоны распознают диапазон речи, его выводят на первый план, различные посторонние шумы, такие как там, кондиционер, например, может работать, может быть у вас открыто окно, например, либо в каком-то шумном помещении вы работаете. То есть в этом случае эта технология помогает отсечь все посторонние шумы. Причем в телефоне, в телефонном аппарате можно выключить либо включить эту функцию, и вы сможете самостоятельно ощутить разницу. Очень важный момент, что эта технология работает не только при захвате голоса, например, через микрофон трубки, либо при использовании микрофона громкой связи, но и в том числе эта технология работает при включении гарнитура. То есть вот здесь как раз в центрах как никогда актуально, когда в колл-центре находится много сотрудников, все разговаривают, и здесь какие-то все ходят, там, дымыхают чашками, и, соответственно, здесь эта технология помогает все вот эти вот посторонние шумы, отсечь и ваш собеседник будет слышать максимально четко ваш голос. А, касательно веб-интерфейса, у Явинка а, в, последних, в последних поколениях программного обеспечения обновился пользовательский, пользовательский веб-интерфейс. Ну, вот этот вот а, зеленый веб-интерфейс наверное, всем привычный. Это такая была фишка Ялинка. Не знаю, сколько лет он присутствовал, этот дизайн. Ну, собственно, сейчас дизайн меняется, он уже поменялся, и в новых телефонах в том числе используется уже обновленный веб-интерфейс. Интерфейс стал, на мой взгляд, более дружелюбным, более современным, и теперь, возможно, Какие-то функции делать гораздо быстрее и настраивать телефон быстрее. Ну вот вопрос Владимира, почему изменился веб-интерфейс. Ну, Ялинг, наверное, хочет быть в тренде, но с этим поменял дизайн. То есть, ну, основные изменения коснулись, конечно, же дизайна Модуль расширения у этой серии теперь свой, модуль расширения называется VXP43, он по своим характеристикам очень схож с модулем VXP50, который к пятой линейке подходит, но здесь в каждой серии телефонов свой модуль расширения, можно подключать их до трех. Питается модуль расширения от телефона при подключении одного. Если вы хотите подключить два и больше модуля расширения, то нужно использовать дополнительный блок питания. Это тоже важно. Многие про это забывают. Ну и важный момент. Теперь модуль расширения стал цветным по сравнению с xp 40 по сравнению с предыдущей серией. И теперь, собственно, расширение самоопределяет. Телефонному аппарату подключается. Вот у вас примеры сейчас на слайде и сам выбирает цветовую схему. Ну, у нас действительно раньше были запросы. Например, четвертая серия можно было подключить обычно черно-белый модуль расширения. Но сам, например, 46-й либо 48-й телефон не имеет цветной экраны. Здесь ну, некий диссонанс складывался у некоторых заказчиков таких заказчиков мы можем удовлетворить, предложив им такое решение с цветным экраном 43-й ю-телефон по своим характеристикам в чем-то схож с телефонами 27G и телефоном Т53. Телефон т 43 ю фактически заменил две модели: это модели Т41S и Т42S. Ну и по сравнению с моделью Т42S у нового телефона уже больше экран, он стал более информативным, больше поддерживаемых линий, больше клавиш с двухцветными индикаторами красный-зеленый, которые находятся по бокам экрана. И теперь к телефону Т-43U можно подключать модуль расширения. Телефоном 42 s такой модуль расширения не поддерживает. Ну и Т-43ТЮ на сегодняшний день стоит дешевле, чем предыдущая модель т 42 s а, Собственно, основные отличия между S-серией и U-серией у вас сейчас на слайде. А, хочу здесь обратить внимание, что. Адаптер беспроводных гарнитур EHS 36 к новой серии t 4 u не подходит. Не подходит по понятной причине. Собственно, причина в том, что в 4 u серии нет порта для подключения ehs 36 через разъем RJ-9. Появился новый аксессуар, новый адаптер ehs 40 который уже подключается вид телефона. То есть МВЧ 40 можно использовать как с 4 серии, так и с 5 серии. А, ну, модуль расширения появился свой. А, сместился логотип HD в нижнюю часть а, трубки. А, и а, пропало на лицевой стороне а, пропал название модели. То есть я один -то нам, мы спрашивали, почему, зачем они это сделали. Geolink проводил исследования по всему миру и пришли к выводу, что собственно, пользователю совершенно э, неважно. Пользователь зачастую не смотрит на название телефона, ему главное э, то, как этот телефон работает, как им пользоваться, Ну, а название модели зачастую отвлекает. Ну вот такое э, мнение высказали пользователи. Ну и, собственно, на сегодняшний день сейчас мы можем предложить решение в одном стиле. Телефон т 40 п и т 40 g остается в продаже. Также поддерживается. Соответственно, теперь можно в офисе, исходя из потребностей, предложить сотрудникам телефона из одной серии в одном стиле, Телефона 40-й 40 P, 40-й G для рядовых сотрудников, для секретаря уже 43 u с возможностью подключения расширения. На модуле расширения, соответственно, можно запрограммировать а, линию BLF, то есть смотреть, секретарь сможет всегда видеть а, состояние абонента, если нужно кому-то перевести вызов, например. А, ну и пользоваться этими клавишами, как клавишами быстрого набора, например, перевода вызова и так далее. Есть, в принципе, эта панель сильно уменьшает время обработки одного звонка действия у секретаря. Ну, для руководителей можно предложить уже телефон 46U уже с цветным экраном, еще раз повторюсь, два USB-порта, ну и руководителем повыше уровня предлагать телефон T48U, который имеет уже большой экран с тачскрином, он работает не на андроиде, это микс-платформа, все еще, он не поддерживает видео. Большой информативный экран, сенсорный, можно также много клавиш запрограммировать, ну и при необходимости подключить дополнительные модули расширения. Ну, собственно, я, у меня сейчас в руках хотел вам быстро показать, как это выглядит, живом, насколько видно. Попробовать, может быть, переключиться на камеру. Вот так выглядит телефон т 43 чтобы Ближе к экрану подвести. Этот телефон, как и все модели который на слайде можно посмотреть в нашей демо комнате, которая у нас открылась. Мы пользуясь случаем э, хочу пригласить наших партнеров и заказчиков, которые могут посетить и собственно вживую посмотреть, попробовать этот телефон. Э, важный момент, опять же, этот телефон у нас висит на стене и все эти модели можно припить к стене с помощью специального кронштейна. Вот сейчас именно он подключен. Ну вот, в общем, добротный хороший телефон как аксессуар отлично э, подходит для рабочего места. Общем, приглашаю всех в нашу демо-комнату. Так, ну и э, на этом про четвертую серию все. Да, Владимир, мы этот вопрос тоже периодически Ялинку задаем. Ну, фактически на э, вот этом экране. Вот, если взять, например, 40 вы видите, что э, на есть клавиши. Э, в этом телефоне их 8. Э, причем можно программировать до трех экрана. То есть фактически клавиши используются для перелистывания, и можно запрограммировать, ну, получается, э, 7.3, одно значение различные на, на экране телефона. Собственно, там 20 значений, это фактически э, дополнительное э, модуль расширения нужно подключать, а здесь можно использовать один экран э, телефона. То же самое на 46 U телефоне еще больше, их уже не 8, а 10. Ну и на 48 U там можно до 29 значений запрограммировать на самом экране. То есть здесь, в принципе, вот это вот решение с с, боковой, э, с выносом этих клавиш э, с телефона, ну, вот я лень, таким образом обыграл. В принципе, тоже дострофичный обыграл. Ну, там, на самом деле, все просто. Здесь появляется значок прям э, следующий. То есть одна, одна клавиша программируется и спокойно все устанавливается Ну, тут, на самом деле, дело привычки, я думаю, буквально за 5-10 минут спокойно можно э, разобраться. Александр, да, находится демо-комната у нас в Бринвуде, она открыта, ну, как только у нас ситуация с карантином улучшится, собственно, всех вас приглашаем. Так, ну что, пойдем, передаю слово Эдуарду. Коллеги, здравствуйте, спасибо, Максим. Да, также мы поговорим о конференц-телефоне CP930W, конференц-телефон, который э, работает на технологии DECT. Конференц-телефон подключается к базовой станции W60B, э, благодаря чему э, вам не придется, э, вам не будут мешать провода. Максим, можно следующий слайд? Вам не будут мешать провода, вы сможете перемещать конференц-телефон по помещению, либо по рабочей зоне, по столу, Провода вам не будут мешать. Конференц-телефон поддерживает 24 часа в режиме разговора и 15 дней в режиме ожидания. Очень неплохие показатели. Вот. И конференц-телефон можно будет зарядить до полной зарядки за 4 всего часа, благодаря встроенной батарее. Также в конференц-телефоне присутствует Bluetooth для подключения, к примеру, мобильного телефона. Чуть дальше поговорим в каких ситуациях это может быть полезно захват голоса на 6 метрах и 360 градусов благодаря встроенному массиву из трех микрофонов и собственно дисплей 31 дюйма с подсветкой и сенсорная клавиатура Максим, можно дальше дорт я здесь да я здесь хотел э... Немножко добавить, вот, ну, я еще покажу, но вот тоже я сегодня принес, этот конференц-телефон. Телефон, собственно, работает по технологии DECT. Один из вопросов, зачем это нужно? Я, наверное, сразу хотел об этом рассказать. Вот один, один из кейсов использования, когда у нас переговорная комната уже построена, а зачастую переговорный... Комнаты сначала строятся, и только потом думаем: заказчик думает, что туда поставить, что купить. И, соответственно, когда мы уже установили, например, там большой дорогой стол, который может стоить там полмиллиона рублей и больше, тут мы приходим к директору и говорим, что нам нужно просверлить отверстие для того, чтобы провода подвести. Собственно, ну, директор может расстроиться, и, собственно, вот, чтобы такие ситуации избежать, например, можно использовать беспроводной телефон, который можно а, всегда там откуда-то взять и поставить на а, середину стола. Да, Эдуард. По ключевым особенностям. А, в первую очередь, это технология Noise Proof. А, включает она две взаимосвязанные функции. В первую очередь, это уменьшение постоянного фонового шума от, от таких источников, как, к примеру, клацание по клавиатуре либо работа кондиционера либо общение коллег на периферии. И э, технология, которая отключает микрофоны автоматически до тех пор, пока не, бу не будет обнаружена человеческая речь. Как только человеческая речь обнаружена, микрофоны автоматически включаются, и фоновые шумы э, приглушаются. Вот. Дальше, Максим. Технология Voice Pickup. Конференц-телефон разработан с тремя микрофонами, которые поддерживают 6-метровые 360 градусный захват голоса. Благодаря этому вы можете свободно перемещать конференц-телефон, как было уже сказано ранее, по, -по, -по переговорной комнате, и конференц-телефон будет захватывать звук, то есть минимизируются слепые так называемые зоны, голос будет услышан. Дальше, Максим. Гибридная конференция позволит вам объединить вызовы с разных устройств. К примеру, во время проведения конференции вы можете с легкостью объединить конференц-телефон по Bluetooth с мобильным устройством и пригласить и, и точнее, из Skype или из WhatsApp своего коллегу своего помощника в конференцию, конференцию, то есть достаточно удобно. Можно приглашать людей из разных источников. Дальше, Максим. А вот здесь я хотел еще добавить. Ну, действительно, когда я об этом функционале рассказываю на каких-то оффлайн наших встречах, очень большое вызывает возможность, например, добавить конференцию собеседников через WhatsApp. То есть здесь мы просто подключаем мобильный телефон по Bluetooth, и здесь телефон выступает в роли а, такой колонки. И причем этого участника мы можем даже собрать свою конференцию в WhatsApp а, и а, подключить к этой конференции с помощью этого телефонного аппарата CP930 уже а, участников, которых мы до этого подключили по СИПу, например, то есть по обычному, обычному ip либо либо участников, которые находятся в конференции. То есть это действительно очень удобно, и ну, мы у себя в офисе этим пользуемся. Да, да, Ну и, конечно же, самая простая, но самая важная, на мой взгляд, функция подключения к смартфону, либо к ПК-планшету через Bluetooth и microUSB, позволяет конференц-телефону выступать в роли громкоговорителя и микрофона. Это актуально в таких случаях, когда, к примеру, на вашем компьютере есть несколько программных клиентов, софтфон и так далее, и вам необходимо подключить устройство ввода-вывода звука. В данном случае конференц-телефон без проблем с этим справится. Да, и вот как раз здесь очень частая история, ну вот вспомните, наверное, у каждого такое было, как говорится, когда мы в собираемся в переговорной комнате, и нам нужно ну вот, срочно связаться с, с коллегой, например, там по мобильному телефону или с коллегой, может, там, вайберу, ватсап, я не знаю, скайпу, который сейчас находится где-нибудь за границей или там нет доступа. И что мы обычно делаем? Мы включаем на телефон громкую связь, Кладем телефон посередине стола и начинаем на этот телефон кричать, чтобы нас услышали. И начинаем прислушиваться чтобы мы услышали Вот здесь ваша конференция может затянуться, там простой вопрос на 1-2 минуты может спокойно затянуться там на 10-15 минут. И, собственно, чтобы такого не происходило, опять же, если у нас в переговорной комнате стоит конференц-телефон CP930, мы к нему можем. Буквально там за несколько секунд подключить мобильный телефон и просто вывести наш обычный разговор, даже вот с мобильным простом позвонили или там заказчику, например, вывести, использовать телефон как микрофон и как динамик. И спокойно сидеть, там не нужно наклоняться никуда, не сидеть, разговаривать и слушать. Ну, действительно, вот такой аксессуар, когда есть в переговорной комнате, он может сэкономить кучу-кучу времени. Ну и, собственно, комплектация комплектуется конференц-телефон, собственно, самим конференц-телефоном, зарядной подставкой, как вы можете видеть на картинке справа, двумя блоками питания, базовой станции и краткой, кратким руководством и гарантийным талоном. Вот ну, достаточно. Да, соответственно, есть... да, соответственно, есть два варианта поставки. У нас сейчас на складе есть и телефон в комплекте с базовой станцией. Либо, если у вас уже базовая станция от E-Link есть W60, если вы уже используете, то, соответственно, вторая базовая станция вам вряд ли пригодится в этом случае. Можно купить отдельно конференц-телефон CP930 без базовой станции в комплекте. Угу. Так. Да, и вот. вопрос задали. Подключается ли к W80B? не подключается, W82 – это немножко другой продукт, это микросотовая система, вот, не сингл. Да, да. Здесь да, здесь я, наверное, микросотовая система W80 у Ялинка не так давно обновилась. И у, на сайте Ялинка уже можно посмотреть обновленную версию, мы в, ближайшем, в ближайшее время, собственно, получим все разрешительные документы на ВУ, будем привозить уже новую версию микросотовой системы. Фактически, ответ на вопрос Владимира, да, в новую микросотовую систему можно подключать, к этой системе можно подключать конференц-телефон CP930 и не только его уже появилась возможность подключать, в том числе, например, настольные телефонные аппараты по Дельфингу. То есть тот случай, когда э, максимально избавиться от проводов, э, но Wi-Fi не позволяет качественно развернуть телефонную связь. Так в этом случае новая микросотовая система нам поможет. Ну, Это, история, это большая история для, отдельного, для отдельной нашей с вами встречи. Ну, я думаю, что Поподробнее об этом поговорим. А, еще вопрос: а, можно ли подключить к ВСИ? Ответ: нет, нельзя. На сегодняшний день а, телефон, а, конференц-телефон нельзя подключить к системам видеоконференц-связи. Если у вас стоит задача о каком-то выносном микрофоне, у Ялинка есть немного другое решение для, для вашей задачи. Например, можно использовать спикерфон CP900, о котором мы рассказывали буквально неделю назад. Посмотрите на YouTube наш вебинар. И, опять же, на нашем YouTube-канале доступен вебинар, который проводил мой коллега по видеоконференциям. Как раз, я думаю, там вы сможете найти ответ на решение вашей задачи. Так, ну, коллеги, на этом все. Я думаю, Эдуард, мы же, у тебя же больше. Да, все, коллеги. Нет? Да, хотелось бы завершить. Конференц-телефон достаточно профессиональное решение для переговорных комнат. Да, вот вопрос еще от Дмитрия. Телефон поддерживает пятистороннюю аудиоконференцию, может собирать на себе без участия сервера. И, соответственно, это пятисторонняя конференция, которая включает э, э, каналы по IP-телефону. То есть Bluetooth вы уже добавляете еще одним участником, сверх этих пяти. Bluetooth или через USB, например. А DECT в нашем случае используется исключительно для э, связи между конференц-телефоном и базовой станцией. Коллеги, да, еще... Э, Пока, пока мы не закончили, буквально хотел показать вам а, тоже один важный момент. Вот Можете мое видео увеличить. Вот у меня в руках этот конференц-телефон. Вот так он выглядит. А, клавиши здесь все сенсорные. Попробую что-то нажать. Вот опять же я его, я его забрал из, из нашей ДМ. А, он сейчас к базовой станции не может включиться. Она достаточно далеко находится. Важный момент по поводу зарядки. Смотрите, на обратной стороне есть такое гнездо, скажем так, для включения зарядной станции. Зарядную станцию фактически вот так вот она выглядит, она подключается проводом. Что, очень, что важно, здесь нет никаких проводов. То есть мы просто ставим телефон на эту зарядку, и телефон заряжается. Здесь вот история, история с с тем, разъем для зарядки может там выйти из строя после нескольких включений и отключений. Здесь эта история не работает, все сделано достаточно качественно, просто, просто ставим на базовую станцию, на зарядное устройство, и телефон заряжается. Нужно, забрали, отнесли в одну переговорную, в другую переговорную, если, если необходимо, и вот таким образом используем. У нас вопрос про VPN. Коллеги, да, смотрите, касательно VPN и различных протоколов шифрования, таких как SRTP, SRT, например, и так далее. При необходимости мы, конечно, можем привести, завести в Россию телефоны с поддержкой и VPN-ов и э, других вещей. Но в, таким, в таком случае потребуется дополнительная сертификация, причем не только нам, но и э, вам, как нашим партнерам, на каждой партии товаров, ну, вот, насколько мне известно. Поэтому в наших прошивках в российских мы эту возможность э, вырезаем. Вот. Но в принципе на сайте Ялинка e доступно действительно... Э, международная прошивка, в которой этот функционал присутствует. Но здесь хочу обратить внимание, что установка этого программного обеспечения на страх и из -заказчик. Вот, надеюсь, на ваш вопрос ответил. Коллеги, наверное, это все. Uh, да, для всех моделей. Коллеги, если какие-то вопросы остались, я вот сейчас в чате. Uh, это адрес почты, пишите, звоните, подписывайтесь на наши каналы. У нас uh, на YouTube-канале добавилось очень много интересных видео. Uh, спасибо, что уделили время. Не болейте. До новых встреч. Спасибо, коллеги. До свидания.